Всем привет! Так, у нас с вами сегодня есть две новости. Первая новость, это та, которую в Телеграме уже все знают, но на всякий случай, если вы не подписаны, то продублирую здесь. Значит, смотрите, как я уже говорила, мой университет мне сказал, что я не должна им отправлять по почте оригинала документов. Так вот, просыпаюсь я как-то позавчера утром, и читаю сообщение, типа, извините, но мы не можем вам прислать приглашение, которое мне нужно для визы и сертификат о том, что они аккредитованные, без оригиналов документов. Я такая, как я уже спросила, еще раз уточнила, вы мне сказали, что все нормально. Они такие говорят, мы, типа, начали получать много поддельных документов, просто зачем так делать, я не понимаю. Все равно же все, короче, все тайное, всегда становится явным. Вот, и я такая говорю, типа, такая... Алло, а я на секундочку из России. <с> То есть, как вы понимаете, что сейчас это все очень сложно на самом-то деле. Я, как всегда, на панике. Ищу, значит... Блин, не знаю, насколько вам будет вот этот вот звук слышен. Но, надеюсь, не сильно это помешает. В общем, я, как обычно, на панике давай и судорожно искать вообще. Ну, начнем с того, что я сейчас в Тюмени, как я уже говорила. А документы я такая... Ну, не буду же я по всей России документы с собой таскать. Хотя, это была моя первая ошибка. Не знаю, будет ли вторая, я уже не помню. Вот, и я такая, типа, блин, что делать? Надо, короче, это решать, чтобы мне из Питера отправили мои документы. Значит, внимание, отправила я DHL. Они мне сказали, что 7 июля отправила я, получается, 28. Они сказали, что 7 июля они будут там. То есть это от двери до двери. На первый заказ у них есть какая-то скидка 40%. Короче, вместо 15 тысяч мне это обошлось в 10 тысяч. Ну, как бы тоже не очень-то приятно. То есть, типа, то ли я могла бы не потратить 10 тысяч, они как бы не лишние. То ли я потратила 10 тысяч, еще и нервы столько. Еще как бы, я надеюсь, что все нормально будет с документами, что они дойдут и так далее. Но у есть, короче, гарантия, она там стоит 350 рублей, по которой, если документы не дошли, то они тебе обязаны вернуть 35 тысяч рублей. Короче, вот. Ну, я очень надеюсь, что все мне вернется, ну, не вернется, точнее, а что документы дойдут и все будет хорошо без всяких там проблем. Вторая новость. Сегодня у нас big day. Most important day. Короче, супер важный день. Почему? Потому что, как я уже говорила, на туберкулез у меня есть запись на 20 июля. Значит, сегодня получается 30-е. Это я тоже подзапишу. Я еще, причем еду в лагерь. Ну, короче, ладно, не суть важно. Я просто надеюсь, что там будет хороший интернет, потому что если там, я сразу же проверю, если там будет плохой интернет, то я вернусь обратно домой. Потому что это супер важно. Мне нужно забронировать дату в посольство. Тут тоже такой момент. Я думаю, типа мне ее забронировать, попытаться на 21 число или... Попытаться, ну как бы надеяться, что с доками все норм, они мне быстренько отправят, типа, приглашение и, собственно, там, типа, забронировать дату на 16 и, опять же, каждый день звонить в туберкулезную хрень и пытаться выловить дату. Либо, второй вариант, это я бронирую дату на 21 число и, как бы, ну, надеюсь, что виза не будет делаться дольше двух недель. По идее, студенческая должна быстро делаться, но там какие-то, я вот почитаю, какие-то, блин, трампы непонятные. Скорее всего, я сделаю так. Я попробую забронировать 21 число. Если вдруг у меня не получится, то я буду уже бронировать какое-то вообще, какое получится число, потому что... Ну, насколько я читаю во всяких чатах, даже не знаю, они меня больше только пугают и путают, короче. Но там тоже иногда есть полезная информация. Все говорят, что это супер какое-то сложное дело. Типа, смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что запись открывается только 1 и 15 числа. Первое, это все, все, что я вообще говорю, все какие проблемы у меня происходят, это сугубо с московским посольством. У других я не знаю, как все это происходит. Но, короче, в московском все вот так вот получается. Все сложно в этом плане. да. Значит, что у них происходит? Ты, получается, 1 числа можешь забронировать дату на э, конец месяца текущего. То есть 1 июля я смогу забронировать только с 16 по конец июля. А 15 числа ты бронируешь дату на начало следующего месяца. То есть 15 числа люди могут забронировать только с 1 августа. Ну и как бы дальше. Понимаете, да? Вот. Такая вот система, и я очень надеюсь, что у меня все нормально пройдет, и я забронирую 21 число, мне придут документы, я все заполню, отдам, и как бы все будет чудесно, прекрасно, и моя виза будет в конце июля, ну это прям супер идеально, конечно, я не знаю, с моим ну максимум начало августа, вот, и тогда все будет чудесно. Блин, поэтому, пожалуйста, пускай все получится, вперед, fighting. Но все нормально, на самом деле, нет пути назад. Спасибо всем за поддержку, за всю вообще. И в Телеграме, то, что мы там 24 на 7 общаемся, я когда что-то узнаю, тоже что-то пишу, вы мне что-то пишете и так далее. И здесь за поддержку, поэтому оставляйте комментарии, это помогает в видео. Ну, мы, наверное, куда-то надо нам поди продвигаться. Нас почти 500, осталось там 80 человек. Я думаю, это ты? Это ты этот человек? Ну, в общем, комментарии, лайки и так далее. И надежда. Давайте отправляем всеобщие флюиды, и мы встретимся с вами в Сеуле. Я очень на это надеюсь, просто молюсь всем богам. Ладно, всем пока, подзапишу, когда буду делать регистрацию, и давайте надеяться, что все у меня получится. Привет еще раз. Для вас прошло, нисколько не прошло, потому что это же одно видео, поэтому, наверное, сейчас немножечко удивитесь. Значит, новость. Помните, в начале видео я говорила, что университет потребовал у меня документы, оригинал, а иначе они мне не пришлют, типа, вот эти всякие документики, которые нужны на, собственно, визу. Что вы думаете? та -дам! Просто! Они мне прислали и такие говорят, но в качестве исключения, поскольку там нужно делать визу, бла-бла-бла, в качестве исключения мы, типа, это, отправили документы, но до зачисления у нас должны быть оригиналы, которые они уже идут, типа, 7 июля они к ним придут. Вот так. Ну, вообще, конечно... Есть хорошая, как бы, исходя из этого, есть положительная сторона, это то, что на визу я могу подавать раньше. Поэтому сегодня я собираюсь забронировать место 16 июля, но что-то мне подсказывает, что все захотят 16 июля, потому что все те, кто не успел сейчас, они такие, ну, нужно же как можно раньше и так далее. В общем, вот, я очень надеюсь, что у меня ничего не затупит, что мне повезет, и там я буду первая. И, короче, блин, пожелать мне удачи, но вы-то узнаете результат, я же все это запишу. Вот, и какой еще момент? Ну, типа, это хорошо с одной стороны. Еще я такая, блин, минус 10к, я же могла им привести тогда в итоге-то, получается, документы. Но сейчас я уже так думаю, во-первых, пускай документы идут, пускай они их получат, потому что у меня, видимо, такой университет, который переобувается просто вот так вот за день. Вот, пускай уже получат, и возможно, ну вряд ли, конечно, то, что я отправила все те документы, которые я им направляла, типа, в электронке, сканы, и я думаю, что если вдруг там что-то такое произойдет, и они такие, мы хотим вот этот документ, а не вот этот документ, или там еще что-то, то я просто, ну типа, скажу, окей, я его вам предоставлю, и уже, по идее, это, наверное, хорошо, ну, минус 10к, конечно. Но с другой стороны, зато они сразу же их проверят. И я спокойно буду, и они будут спокойны. Но они такие, типа, мы должны получить документы до зачисления, типа. А зачисление там 28 числа, по-моему, проходит. Ну, в общем, я получила документы. Будем пытаться сегодня записаться на 16 а потом будем звонить каждый день и пытаться туберкулез сдать раньше. Как минимум до 16 -го. Я знаю, что можно донести документ, если что, но лучше все сразу. Так будет все быстрее. Вот так. Вот так, вот все происходит у меня. В общем, ну, наверное, поздравляйте меня. Или я даже не знаю, я уже подвох жду каждое утро, проспать, такая и думаю, что там судьба уготовила. В общем, вот так. Ладно, э -э, ну, наверное, это все, что я хотела сказать. Увидимся на регистрации в посольство. Так, привет, я сейчас быстренько подзапишу. В общем, я уже не помню, говорила ли я в видео или не говорила. Но я почему-то думала, что мне нужно будет в 12, короче, ночи. Я не знаю, почему, где я вообще такую информацию достала, почему я, с чего я это взяла. Сейчас у нас на секундочку час 30. В общем, я почему-то думала, что чтобы выбить ту дату, которую я хочу на регистрацию, мне типа нужно <кх> зайти в 12 ночи, короче, все заполнить, обновлять, обновлять, обновлять. Пока. Блин. Пока, короче, не получится. В итоге оказывается, что я затупила и мне нужно будет это делать в 8 утра, короче, чтобы вы понимали. То есть получается, ну, 8 утра по тюменскому времени, то есть это плюс 2 к Москве, значит, это что, 9-10, в 10 часов. Не, ну как бы нормально, то есть вот где-то с 10 часов я вот это все дело заполню и буду судорожно пытаться. Я вам все запишу, в итоге я не осталась в лагере, потому что я думала, что я смогу там помочь на это, вначале, потом спокойно, потому что я думала, что я сегодня зарегистрируюсь. Но вот так. Значит, поэтому, что касается московского посольства, нужно быть внимательным. Я сама не знаю, как это все произойдет, все так стращают, что капец, это невозможно, и там нужно прям супер быстро все делать. Ну, как бы посмотрим. Короче... Рассказываю. Все везде виснет. Сайт упал и не работает. Вот примерно как это все выглядит. Вот. Так, ребят, осталось 4 минуты. В чате пишу, что бронь закрылась. Господи, я вошла. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Давай